Всем привет, зовут Лев, я продолжаю выживать в Майнкрафте, у нас на 19v13a, да, в принципе, это у нас выживание в Майнкрафте, это у нас седьмая серия, и в принципе, что я заметил, это то, что я уже 7 месяцев назад начал этот летсплей, а серия всего лишь седьмая, то есть некоторые ютуберы, я знаю, то, что могут 7 серий заснять за месяц, некоторые там, не знаю, за 2-3 недели, а я за 7 месяцев. То есть, ну вы понимаете, да, в принципе. Сразу говорю то, что следующее видео будет тоже по let's play, потому что я хочу начать снимать его чаще. Я еще немножко поменять свой контент, немножечко, потому что э, как-то я устал от этих мини игр, если честно. То есть мне уже в них не особо интересно. То есть я просто уже, э, мне уже самый краткий стал быть интереснее, потому что э, я играю в одни мини игры. И ну, ладно, там еще на новых версиях мини-игр более менее интересные, потому что они все-таки на новой версии, там новые вещи, предметы. Но когда ты играешь на день 8-9, то это скучно. В Питере как-то так. Здесь у меня что-то не прогрузился Майнкрафт, что-то с свиньей происходит. И с прутами, Это скруты, да? Или. А, это корова, по-моему, блин, бедная корова. И зомби, что-то там. Короче, у меня что-то не прогрузилось, я вот тут ломаю блок, видите, ничего не прогружается. Это баг снапшоты, я не буду уже ничего прогружать, я не хочу... Сейчас у меня Майнкрафт еще сильнее лагает, начнет после перезагрузки мила. Если будет мешать, то придется пускать. В принципе, как видите, я сделал вот так вот железную дорогу, там... Ну там, блин, там много чего было, но там, в принципе... Я, наверное, попозже покажу, в принципе, сейчас не буду. Вот, видите, я тут бетон использовал, э, цемент поменял... На бетон, да, то есть я сейчас, ну, цемент оказался дешевым, я раньше думал, да, что он очень дорогой, хотя на самом деле он реально дорогой, э, но просто он мог быть намного дороже, я так, ну, поначалу думал, то, что я вообще цемент никогда в Майнкрафте не делал, короче, да, то есть я первый раз в этом мире делаю цемент э, и бетон, как бы, да. Видите, вот так вот сделал, то есть поменял тут немножко блоки. И выглядит все достаточно неплохо. К сожалению, мне пришлось поясовку маленькую поставить, хотя у меня четверочка стоит. В принципе, ну что здесь плохого. Давайте пятерку поставим. Надеюсь. Хуже намного не станет. О, хотя бы дом видно, хорошо. Так, ну, чувствуются лаги. Ребят, простите, если будут лаги, потому что я. Э, у меня.. Сейчас проблемы дикие. Я, короче, вчера пытался что-то как-то комп немножко ускорить. И у меня это немножко получилось, потому что, когда я заходил в этот миг, у меня было 3-2 FPS, даже без записи. А сейчас у меня, ну, 30 соков FPS без записи. В принципе, это я не скажу, что много, но все таки Я не понимаю, почему дождь не идет Почему звука нету Видите, у меня погода включена. Странно. Я включил музыку Майнкрафта, то есть на 20%. Типа мы будем слушать музыку Майнкрафта. Типа это у нас такая лампа возле будет, да, в принципе, в как когда-то я снимал видео, э, года три назад, да, я тоже летсплей снимал, э, только это было на Майнкрафт Pocket edition Кстати, что хочу сказать, этот микс сейчас занимает 60 мегабайт, по-моему, э, этот микс занимает, да, и в принципе он вообще у меня лагать начал очень сильно, и надеюсь, ну, я не знаю, короче, не надеюсь, а просто... Хочу вас спросить, вы хотите, чтобы я выживал именно в этом мире? Потому что, если честно, за полгода меня этот миф уже достал, если честно. Я помню, как я еще осенью снимал, э еще летом снимал, помню, да. А сейчас уже весна, ребята, да, в принципе, вот почти год уже. Но не год, конечно, нет, не нет, не год. Где-то осенью, по-моему, я начинал летсплей, если я не ошибаюсь. Раньше летсплей выходил два раза в месяц, сейчас он выходит еще раз в пару месяцев. Так, окей, у нас вот коровка. Появилось обновление, где. Где новые звуки вот такие вот. Добавили. У меня только два блока есть. Я не помню, какие там еще блоки. Для новых звуков. Это какой-то был снапшот, я не помню. Может быть 3-4 снапшота назад еще было. Еще появилась такая штучка. Типа, видите, я открываю ящик. И у меня тут появляется дыра такая. Вот, думаю, вы заметили. В принципе, всякие тут новые вещи поставили, То есть немножко изменил. Местность, вот это вот эту, да, все нужные вещи у меня тут стоят. Тут можно всякие там, молоть, всякую дичь делать тут для карты. Э Amsterdam. В принципе, очень долго я пытался снять видео по Lassle, но из-за того, что у меня было 2-3 даже без записи, я не знаю, что мне делать. Вчера немножко разобрался, немножко там ускорил что-то. У меня настройки Майнкрафта, если что, на минимальных стояла поэтому ничего там мне не говорите. В принципе... О! Бляха! Капец! Я видел тех клиперов, но этого клипера я вообще не видел Капец, блин, вот это было, конечно, удивление для меня Потому что я реально его не заметил В принципе, подождите А после же нового обновления Когда разрываются клиповый и динамит По идее, должны все блоки выпадать Или это только после динамита? Наверное, после только динамита Но, блин, я тоже думал, я уже обрадовался кстати, уже вечереет. Вот, что я еще построил новое. Вот там два крипули. Две крипули. Вот, я построил тут площадку такую, где тут всякие овощи растут. Так, всякие растения. Так. Тростник вроде как они. Тростника нету. Вот эту площадку для животных построил. То есть, мне еда сейчас... Еду я не фармил. Хотя, когда-то фармил, где-то полстака или стак даже набил. Она уже то ли закончилась, то ли где-то лежит. В доме я тут вот эту штучку сделал, я не знаю, как она называется на русском, я не помню, что-то для флагов, короче, да, сундуки вот так вот поставил, здесь убрал сундуки, пройдемте наверх, да, здесь теперь сундуки отсетированные, то есть, видите, тут подписано железо-уголь, вот, видите, железо-уголь. Кстати, я недавно в шахте был, у меня тут вообще осталось 2-3 железа и угля 10 как раз, а я немножко тут... Взял их, в принципе, как-то так сделал. Тут все цитировано, вот бетон, цемент, это все, что у меня осталось. Очень устал с этим цементом. Это я делал где-то, может быть, месяца полтора назад. Вообще, я миром этим занимался месяца полтора назад. Потом я на него забил, потому что он мне надоел. То есть, я бетоном мучился. То есть, я каждый день почти заходил в этот мир. Да. Деева уже мало. Всякие растения важные. Ну, вот, можно это ещё В принципе, как-то так. Земли очень много, даже она тут, по-моему, есть, да. С землей, кстати, можно что-нибудь построить, то есть если... Э, ребят, пишите, кстати, идеи, что мне построить в этом мире, только что-нибудь -то несложное. То есть, какую-то площадку, или, или после новый миг создать. Может быть, я сделаю типа второго сезона на версии 1.14. То есть, я пока что поднимаю в этом мире, выйдет 1.14, я начну новый миг, э, Совершенно новый, без седов, просто вот при создам, да, и в принципе как-то так. Кстати, я теперь подумал так, то что, ну, чтобы была ламповость как-то, ну, типа, приятнее как-то. В лецплеях я не буду монтаж делать особо жесткий, максимум музычку какую-нибудь, может быть, очень в редких моментах какие-то там будут прикольные заставочки, да, вот там коровки всякие, овечки. Ну, естественно, кровать у нас теперь есть, но она и до этого была, была да. Так, заберем железо и уголь. Так, хорошо. Ну, я запинаюсь, думаю, уже и так, знаете почему, потому что я очень редко выпускаю видео. В этом месяце я выпустил два видео и записал еще видео 3, но, к сожалению, ни одной из них не выйдет. Я записал видео по Мардах Мисты, я уже такой думал, все, готов, типа монтаж сделал. А потом оказалось то, что я записывал неправильной записью. Я там запись немножко поменял и у меня какие-то проблемы с видео начались. Да, То есть я просто навсего не смог э, никак ничего сделать. То есть, мне пришлось удалить. Я уже все удалил, то есть, к сожалению. Я два или три дня мучился над монтажом Мартах Мистрии. То есть, там просто что-то не рендерилось видео. То есть, я мог без монтажа выложить, но я хочу для вас... Я же для вас стараюсь, типа, почему бы, в принципе... Ну, типа, это мини-игра, здесь должно, типа, весело быть на Мартах Мистрии. И поэтому я и э, решил сделать монтаж, как всегда, в принципе, всякие там смешные савочки все на свете. Может быть у меня все лучше стало? Я же все таки обновил прорисовку. Или нет? Вот собака. Давайте по посмотрим на всякий случай. О, прогрузилась немножко. Хорошо, ребят, тогда ладно. А, ну полностью прогрузилась. Все, ребята, хорошо. Даже запускать миг не пришлось. Слава богу, то, что баг не такой ужасный, как в каком-то снапшоте был ужасный бак. Я даже обзор на этот снапшот делал, я помню, месяца четыре назад. Короче. Вот так вот я изменил аквариум. Ну, тут ничего особо нету. Я вот там коралл добавил. добавил. Я только не знаю, как их цветными сделать. Я помню то, что я в каком-то снапшоте в Креативе брал кораллы и воду ставил, и они были цветными. А, типа, они же в воде. Почему они не цветные? Странно. Короче, просто синий цвет такой поставил. Ну, типа, неплохо, да, вот как-то так. Можно, конечно, на голубой потом поменять, потому что синий слишком такой сильный цвет какой-то не очень, да. Это мое метро такое, да. В принципе, недавно как раз вышла игра метро Исход, и у меня как раз метро построено, окей, да. Вот сюда я еще, кстати, тоже немножко тут построил. Вот тут я не знаю, на какие блоки поменять. Вот там дальше будет остановка к моему этому дому. Но в принципе я не заморачиваюсь пока что сильно над этим всем, да, потому что, ну, до дома я могу по земле дойти, если что, да, как-то так. Накование у меня тут осталось. О, могу что-то написать. А, нет, не могу. Хорошо. У меня 19-й левел, кстати. Может быть, я э, на этот уровень что-нибудь сделаю прикольно. Ох, ребята, воспоминания какие-то были у нас такие хорошие. Помните, да? Так, нет, с лопат я точно засыпать не хочу. Короче, вот. Помните, мы здесь еще осенью начинали, то есть в этом доме. Блин, это реально такие воспоминания, потому что мы очень, ну, очень мало в этом летсплее времени провели. На самом деле я много проводил времени. Это просто видео выходило очень мало. То есть я в этом мире очень много времени провел наоборот. Да. Правда, сделал особо немного. Короче, теперь как я хочу сделать? В следующей серии я пойду, наверное, в шахту. В этой серии, наверное, пытаюсь найти деревню. Я, кстати, по-моему, ее когда-то находил, когда путешествовал, но это было, может быть, месяца три 4 назад. Бляха! Сейчас такой звук появился. Я думал, что это у меня уже запись Бандикам и писал записывать видео. О, слава тебе, Господи! Слава тебе, Господи! Это музыка Майнкрафта. Боже, я так испугался показать, то, что эта запись отрубилась. Нафиг. Там звук похожий просто. Так, зомби, может быть, ты начнешь? Собака такая. Да-да-да. <связывая> <связывая> <связывая> так. Ну ладно, животных убивать не буду, в принципе, у меня еда есть. Хоть ее и немного, но у меня там в доме есть еда. Я ее просто забыл взять. Куча паучков, блин, можно их поубивать, правда. Хотя я не вижу смысла, у меня, в принципе меч. О, слава богу, овца не подорвалась. Блин, капец. Жесть какая-то происходит. Так, 17 земли. Ну, я не знаю, я, наверное, заделывать не буду, в принципе. Смысла особо большого нету. Короче, напишите в комментариях, не продолжайте этот миф или нет. Я все таки его, наверное, продолжу до 1.14. Либо потом перестану просто все записывать Майнкрафт э -э, ванильный. Либо просто с модами начну записывать. Хотя мне хочется покажет немножко ванилки. Ванилки хочется, потому что... Ну, сейчас, в принципе, очень много ютуберов на ванилку пишет, То есть, очень много людей ванилку стало играть. Насколько я так замечаю сейчас. Да, в принципе. У меня есть две железные кирки. И музычку Майнкрафт такая играет блин так приятно вообще надеюсь она не слишком громкая я надеюсь хотя мой голос очень громкий видео я уже проверял его по идее должно быть очень все громко так фух ребята в принципе давайте вернемся надеюсь то что ну вот понравится видео хотя в принципе здесь я особо ничего пока что не сделал мы сейчас знаете куда отправимся Вы, наверное сейчас отправимся на поиске деревни. Где-то вот деревня у нас вот там, по-моему, есть. Если я не ошибаюсь, конечно. Я просто куда-то ходил, я помню. А кстати, по-моему, у меня есть догадки, где-то все находится. Я не буду особо брать много экипировки. У меня, кстати, брони вообще нету. Мне надо броню бы сделать, если честно. Потому что у меня. Я уже несколько сей без брони хожу. Несколько месяцев. Да. Как-то так. У меня броня вся уже до конца доломалась. Может быть, какие-то там ботинки у меня остались, кожаные, но все-таки. Я не знаю, ну можно кожаную броню сделать, но я ее делать, конечно же, не буду, потому что <laughs> зачем? Так. Это что Это у нас чернильный мешок. Можно на русский язык, правда, все поменять. Ну, ладно, уже не буду. Не буду, не буду уже. Так. Давайте пока что все скинем вот это ненужное, потому что, ну, в принципе, шахту я вроде как не собираюсь. Хотя кирки, ладно, оставлю, в принципе. Одну железную, хотя. Нет, все-таки. вот. Две каменных, на всякий случай, ребят, на всякий случай. Ну, мало ли что, желез какой-нибудь найду. Много железа, да, лопату возьму. Это такие каменные инструменты, вообще не жалко. Э, Пол стака камушков заберу. Так. Дверстак там, скарабчик где-нибудь. Э, щит, естественно, щ... как без щита. Без щита, ребят, идти это смысла нету. Можно сразу уметь, все, Кровать возьму розовую. Помните, мы в первой серии на ней спали. Это так, блин, капец, блин. Жесть. Помню, как я еще с этого угорал. У меня аж деревянные лопаты остались. Четыре алмазика, кстати, можно взять алмазную кирку на портал Ват. У меня как раз. А, это не обсидиан. Где-то я видел обсидиан, у меня где-то он есть, мне кажется. А может быть и нет. Ой-ой-ой. ой Так не надо делать. Я уже испугался то, что все вылет. Сейчас запись не сохранится. Хотя, наверное, надо сейчас будет. Е иногда останавливается, чтобы на всякий случай хотя бы что-то сохранять, потому что я боюсь то, что э, что-нибудь сейчас произойдет, какой-нибудь вылет и все. Мало ли что, это все-таки снапшот, ребят. Это не полный Майнкрафт. Так, подождите. Что я ищу? Я ищу железо, естественно. Э, возьму 24 железа, это на сет брони. Меч. Э, ну, и в принципе все. Я пока что ничего брать не буду. Э, сет брони, наверное, сейчас сделаю, с ним пойду, хотя с ними идти, мне кажется, нет смысла. Знаете, почему? Потому что я, скорее всего, заблужусь. Да. А заблудиться я точно не хочу. Не хочу, да. Я боюсь, что меня не слышно. Будет. Давайте вот это возобьем. Курицу. Так. Сейчас мы, ребята, найдем все, что нам нужно. Дерево. 10 штук возьму. Так. Мечик. Естественно, с мечом я пойду. Железным. Хотя можно было каменный сделать, но, в принципе, не столь важно, не столь важно, ребята. Так, покушаем. Блин, я чувствую, конечно, лаги, ребят. Ну, надеюсь, то, что у вас не будет таких лагов, потому что у все-таки 30 FPS ощущи... ощущаемо. То, что мало FPS, ну ладно. В принципе, у нас есть еще 4 железа. Блин, ну в принципе, ладно, железа у меня хватает, у меня где-то там стак железа, я все таки возьму железный сет, ребят, на всякий случай, щит пока что не надевать не буду, потому что он полэкрана не загораживает. Палки оставлю, так, кровать, щит, э блоки, все вот это, две лопаты, ну, почек останется, пускай. Ничего страшного, можно еще это взять. Старые вещи можно, кстати, соединить вот так вот, например. А, в новых версиях так нельзя делать, к сожалению. Блин, это обидно, конечно, потому что раньше хотя бы можно было как-то так сортировать, ребята. Сортировать можно было. Можно какой-нибудь, кстати, другой верстак. А, это же не верстак, что-то другое. Да, уже нет каких-то других верстаков. Могли бы добавить, кстати, каменный верстак, например. Я, ребята, уже все забыл, если честно. Но там, кстати, я костер сделал. Да. Я его тут понасаживал. Ребят, я уже много чего забыл, поэтому и вы просто сейчас, пока я тут хожу, что-то брожу, можете замечать, что я что-то новое сделал. Да. Так, это что? Это что? Я что-то не расскажу. Что? Подождите. Вот знаете еще какая проблема? Вот у меня текстуры из этой же новой версии, но я их убрать никак не могу. Смотрите, беру и убрать не могу, я кликаю. Я думаю, то, что вы это слышите. Вот так вот сделаю, и убьется. Ну, то есть, это не убирается. Я не могу никак убрать текстурки, ребят. Может быть, лошадки, они и нормальные. Без, без именно вот этих текстур. А может быть, и ненормальные. Я не знаю, может быть, это бак самого Майнкрафта. А может быть, это из-за текстур вот этих, которые вот эти... Да, я не знаю. Так, мы вроде как уже близко, а может быть, и далеко. Я, я, я ничего уже не помню. Что мы ищем, ребята? Мы ищем землю, если что. Зачем? Спросите. Да, просто ребята, чтобы как-то знать, что мы тут не одни в этом мире. Да, одному-то скучно. Хотя бы жителей найти. Хотя надо, надо, кстати, волкапки учить. Я, кстати, помню то, что я говорил, по-моему, в 4 серии. Я недавно видео пересматривал свои. Аж такая ностальгия у меня уже самого появилась. Поэтому я сейчас буду очень много снимать. Это видео не особо получится, но следующее видео выйдет, может быть, через недельку, может быть, через две недельки. Это в любом случае лучше, чем через 2-3 месяца, поэтому, ребята, да, поэтому, ребята, да. В принципе, я уже за эти вещи не волнуюсь, потому что у меня железа там много, и, в принципе, еще один сет я себе позволю. Я, кстати, хотел с файтфулом записать видео сначала. Типа с типа. Почему бы и нет, ну, типа, как раньше записывал. Я, наверное, следующее видео с файтфуллом запишу, потому что мне как-то с ним приятнее, если честно, немножко. Эти текстуры меня уже тоже немножко начали разрушать. Почему, наверное, спросите? Да потому что я просто навсего очень много играл с этими текстурами. Ну, они меня раздражают, просто навсего как-то хочется с Не знаю почему. Мне он больше нравится как-то. Там не такие, не такие пиксели, все-таки. Хотя не знаю, ребят. Может быть, можете написать в комментариях. Так, о чем у меня будут Давайте выберемся. И останется у нас как раз ровно э, полстака. Так. У нас там вечер, вроде как, уже начинается. У нас тут песок есть, кстати. Блин, вот сейчас, конечно, выбор тяжелый, Либо туда идти, либо туда, потому что я... Ну туда это полюбас, это где-то там будет какой-то... Я помню то, что там вода будет. А тут вода тоже. Как бы вот там, по-моему, вода начинается тоже. Около нашего дома там океан. Да, в принципе, это океан. То есть, по-моему, идти надо только туда. Другого выбора, в принципе, у нас и нету, насколько я понимаю. Начинается вечер, я, в принципе, кровать свою взял. Да... Ой-ой-ой, ребят, извините, то что лагает. Не знаю, насколько видео получится, может быть, я что-нибудь выезжу. Потому что, ну, делать большое видео я не хочу. Я, может быть, даже домой не успею идти. я думаю, я... Возможно, в этом видео просто на Как-то... Навсего... Как-то э, как что-то... Что-нибудь намучу. Блин, ну сейчас бы... Музычка Майнкрафта бы вообще бы не помешала, потому что она у меня включена, как вы уже поняли. На... Да. Извините то, что я накомментирую, как-то запинаюсь. А -а -а -а. Так Потому что в принципе видео записываю редко и Очень явно сложно, то есть надо как-то привыкать к этому записыванию видео, потому что, ну вот. Ой-ой-ой. Поэтому, ну вот. Как-то так, да. Короче. В принципе, ладно, давайте поспим, потому что я не хочу сейчас кучу монстров иметь тут. Да. Поспим. Кстати, можем посмотреть на достижения свои. Смотрите-ка. Л, ну, букву Л английскую. Я нажал их. В принципе, тут всякие достижения у нас есть. А, хозяйство. Так, всякие морковки тут. Можно, кстати, золотую морковку сделать. Еда очень неплохая. Это типа попробовать все виды еды. Я попробовал 19 из 38. Хорошо так каньон нашел офигеть ну хотя я думал что он намного меньше но он на самом деле не такой большой если честно есть, ну, там железо есть не я все-таки спущусь ребят спущусь ради ресурсов. все-таки мне сейчас очень важны инструкции. мне в принципе надо как-то осторожно Блин. ну ладно где-то скелет а хотя ладно пока есть не буду очень много железа тут я так заметил. Уголь добывать не буду, у меня уже 27 угля с собой есть. все таки теперь мне можно еще одну броню сделать. Скоро будет, наверное. <с п kasih> Как-то так. Так, воду уберу. Где скелет? Он прям близко. Ладно, не буду пока что к нему лезть. Так, топором, естественно, я не добуду ничего. Они сейчас на меня сами выйдут. Скелеты, по-моему, полмней зомби, насколько я знаю. Потому что скелеты от солнца, а зомби нет. Боже, капец, их там много. Ай-яй-яй. Блин. Там какой-то спавник, полюбас. И, кстати, спавнях где-то видел. Вот что я забыл показать вам. Они сверху, что ли? Не, они за стенкой где-то, ну их нафиг. Я не буду. Даже не простите, ребят. Даже не простите. Вот просто не простите. Я не буду туда заглядывать, ну их нафиг. На. Так. Ну ладно, ладно, ладно. Я знаю то, что вы хотите, вы меня задизлайкайте, убьете. О, а, это пещера. О, блин, капец. Благает конечно, дико. А как убрать освещение? и у меня нет освещения. О, пацаны, нихера вас там. Нет, пацаны, я не хочу. Я не хочу с вами тут... Мучиться. Да, скелеты. На. Вот тут мне броня и понадобилась. Меня бы уже давно бы убили. Убили бы меня. Так, звуки какие-то громковатые. Я их поменьше сделаю, потому что, ну, я, невозможно. Так, сейчас похилить. Да, скелет, ну ты по поближе подойди, чтобы я вас смог... ...покошить. Как кошать как-нибудь. А, у них битва. У нас, собака. Блин, он такой растерялся, вы видели, да? Скелет растерялся. Такой не знал. А в кого стрелять? Что мне делать? Ну, я его убил, в принципе. Его, кстати, можно было и не трогать. Прикольно было. Он такой суетился. Не знал, что... В кого стрелять? Что не делать? Я тут в пищевую какой то попал. Блин. У -у -у -у -у -у. Откуда ты взялся в темноте прям? Так, ой-ой. Блин, я прям чувствую, лаги дикие. Без лагов тут никак, ребят. Все-таки. Все-таки, ребят, надо какую-то атмосферу держать. У меня тут всякая анимация всякая включена, более-менее. Поэтому.. Без нее тут никак, ребят. Хотя она у меня выключена. Я ее никак не отключу, значит. Окей. Так. Я железо подобываю немножко, и все, и свалю отсюда, потому что я... Наверное, кстати, на этом серии можно закончить, я, в принципе, в следующей серии, наверное, найду деревню, не пойду домой, потому что... А хотя можно, кстати, в этой шахте остаться, и здесь что-нибудь подобывать, да, найти еще алмазы, найти деревню, прийти домой, скрафтить, ну, найти еще... Вот тут можно портал в ад, ну, найти, то есть обсидиан найти. Если найду алмазы, сделать алмазную кирку, сделать портал в ад. Не здесь, конечно, дома. Найти дом. Короче, все вообще жестко, ребята, будет. Капец. Просто гениальная идея. Я думаю, мы здесь останемся. У меня броня, в принципе, есть. Оружие есть. Можно, кстати, щит использовать. Ну, капец, я умный, конечно, человек. Надо его куда-нибудь сюда поставить, чтобы можно было вот, вот так вот. На F менять. Хорошо. Так, ребят, ну, в принципе. Мы, наверное, на этом закончим. Вот такая вот серия получилась. Немножко тут показал всякие вещи свои. В принципе, в прошлой сей я тоже особо ничего не сделал. Но все таки ребята... А, нет, в прошлой сей я хоть что-то там сделал. Что-то покрафтил. Но в этой сей мы что-то сломали. В принципе, как-то так, да. Хорошо. Сейчас доломаем железо. Я просто хочу... Сколько? 44, нифига себе, конечно. Ну, наверное, значит, уголь мы тоже сломаем. Вот говорил-то, что мне кирка понадобится. Вот говорил, ребята. Говорил. Да, как-то так. Так, ну вроде как монстров поблизости нету. Кстати, какую штучку еще можно использовать? Можно включить субтитры. Увидите? А, тут надо клиск. Ладно, нет. Ну, типа, чтобы ты знал, где зомби находится, с какой стороны, у на свете. Сейчас многие, кто ее используют. Хотя не многие, но просто я знаю там некоторых людей, кто и, и пользуется. В принципе, ну, наверное, все, ребят, наверное, все. То есть уже особо тут нечего мне рассказывать. Комментировать. Я, в принципе, особо сегодня ничего не комментировал, если честно. Дева, его добудем, чтобы факела сделать? Ребята, в принципе, спасибо за просмотр этой серии. Я не буду никаких лайков просить. В принципе, нафиг это оно мне надо. Если вам понравилось, вы сами поставите. А если не понравилось, то поставьте палец вниз. В принципе, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что мне построить в будущем. Да, наверное, уже в ближайшем будущем, если я видео буду почаще выпускать в принципе может быть я даже еще второй сейчас прям запишу я не знаю сейчас по настроению все ребята спасибо пока пока